Особенностью кристаллического вещества является упорядоченное повторяющееся расположение образующих их структурных звеньев – атомов, ионов или молекул. Структурные элементы в кристаллах образуют правильную трехмерную периодическую кристаллическую решетку. В узлах металлических кристаллических решеток располагаются атомы и катионы металлов, связанные посредством свободных электронов, принадлежащих всему кристаллу. Эти электроны компенсируют силы электростатического отталкивания между положительными ионами и тем самым связывают их, обеспечивая устойчивость металлической решетки.